Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я делаю для вас прогноз на неделю. Немножко с запозданием, но зато мы сделаем на трех колодах. Первая колода традиционная Артура Уэйта нам покажет общий фон наступившей недели. Вторая колода черной и белой магии нам покажет дела финансовые и на работе. И третья колода нам покажет, что ожидает вас в любви. Поэтому сегодня у нас расклад будет больше, чем обычно. Итак, начнем. Выбирайте для себя огонек, который вам наиболее подходит. И начнем, мы с вами начнем выкладывать карты. Номер один, номер два. Номер три это общий фон недели для вас. Так, берем вторую колоду. Она нам покажет. Покажет нам она финансы и работу. Ну, в принципе, это одно и то же. Но, в общем-то, посмотрим, что нам тут выдаст колода. Так, поехали. Раз, два номер три эти эта колода покажет финансы и состояние дел на работе так третья колода очень красивая второй зеленая ведьма она нам покажет что вас ожидает в любви номер один номер два и номер три так поехали номер один номер два Номер три. Так, ну что, начнем. Итак, номер один, что общий фон, вас ожидает общий фон. Это шестерка пентаклей. То есть можно ожидать подарков, можно ожидать каких-то сюрпризов. При этом не забывать нужно о том, что благотворительность, сами тоже не забывайте, что нужно дарить да, подарки и делать это бескорыстно. вот. Также могут к вам обратиться с просьбой. Дай денег взаймы. Такое тоже возможно. Дать или не дать, тоже ваше дело. Можете прислушаться к этой просьбе, можете ее игнорировать. Так, что вас ожидает на работе? На работе. Это элементаль Жезлов. На работе вас вам нужно будет проявить Творческий подход, нужно быть активным, нужно что-то предложить. Если вы что-то предложите, вы обязательно будете услышаны. Да? То есть нельзя сидеть э, спокойно там где-то за компьютером, если вы офис-менеджер. Да? То есть проявите творческий, проявите себя, и вы будете обязательно заме замечены. И ваша инициатива, хотя говорят, она наказуема, да? но тем не менее она не будет наказуема, она будет... Э, вас отблагодарят за нее, да? И еще опасность этой карты заключается в том, что вы можете начать всем доказывать, что вот вы правы. То есть вы что-то предлагаете и вот доказываете, вот я прав и все. То есть не можете не услышать каких-то, какой-то критики или какой-то подсказки, будьте внимательны. То есть это на работе нужно себя проявить, но это не значит, что нужно на всех давить. Итак, третья карта – это ваши, ваши отношения в любви. Да? Если вы находитесь в отношениях, то не нужно думать, что кто-то посягает на ваши отношения. Да? Вам все кажется подозрительность какая-то. Да? У вас все нормально, вы защищены, вас никто не обманывает, да? никто не посягает на ваши отношения, которые у вас есть. А если у вас нет отношений, то вы, в общем-то, я считаю, что эта карта говорит о том, что вы вполне себя чувствуете комфортно. Вот на данном этапе, вот на этой неделе вам комфортно. Возможно, этот вопрос о паре да, встанет перед вами дальше, но не на этой неделе. Сейчас вам комфортно и достаточно, в общем-то, вы защищенно себя чувствуете или защищенно. Поехали. Номер два. Общий фон. Ну, здесь интересная очень карта, выпал старший аркан, повешенный. Здесь можно сказать так, есть вариант, что вам придется принести что-то в жертву. Или, может быть, у вас что-то поменяется кардинально. Если вы что-то задумали, допустим, какое-то дело, да, то это дело может проиграться совершенно ну, полностью с другой стороны, перевертыш такой. Да? И... При этом, если вы будете вести себя порядочно, не будете никого обманывать, там, ничего такого замышлять, то, в принципе, смысл карты очень даже неплохой. У вас будет какая-то перемена, но перемена хорошая. Как только вы решите, что вы умнее всех, что вы хитрее всех, что вы можете там сделать, никто не заметит, и, и, и все обойдется, не получится. Здесь жульничать нельзя, нужно быть честным, откровенным, и, и тогда все будет удачно. Карта, которая показывает состояние дел на работе. На работе текучка, текучка, в общем-то, я ото всех спрятался, себе хожу на работу и ничего не делаю, да. Это можно рассматривать с двух позиций. Первое, что мне ничего не интересно, я продолжаю ходить на работу только потому, что там платят деньги, и второе, я что-то задумал. Вот здесь я что-то задумал, я собираюсь с мыслями, я коплю равновесие внутри себя для того, чтобы двинуться дальше, вот такая вот у вас карта. То есть вы не взаимодействуете, в общем-то, и находитесь внутри себя, наводите внутри себя порядок, либо вам все равно. То есть пришел на работу, ушел с работы, и, в общем-то, как было, так и есть. Так, что касается любви. Ну, здесь замечательно. В любви все прекрасно. Изобилие. То есть, эта карта вообще очень прекрасна. Посмотрите, какая картинка замечательная. То есть, полный, как говорится, фарш, да. Все, что хотите: и погода, и природа, и отношения, и бурность все, в общем, замечательно. Какой здесь может быть подводный камень? Не, не теряйте бдительность. В общем-то, не, не уходите из, из реальности, скажем так. То есть, можно вообще как бы. Желательно аккуратнее с алкоголем, чтобы не покинуть реальность. Вот такой вот вам совет. Карта номер три. Общий фон этой недели. Так, здесь у нас встреча, шестерка кубков. Здесь у нас встреча а, из прошлого. А, может быть, воспоминания вам, вас на, накроют, что называется, да? И из прошлого можно получить какое-то письмо. А, можно получить какой-то а, звоночек из прошлого. Встреча с друзьями из прошлого. Может быть, кто-то проявится. И просто воспоминания. То есть общий фон у вас такой спокойный. А, в общем-то, никаких волнений. Хорошая неделя. Так, что касается работы. Ага, вот здесь вот активность. Да, вот я что-то придумал. У меня, я сейчас тут все поменяю. Все будет здорово и замечательно. Я такой активный. У меня есть куча идей. При этом вас обязательно услышат. И обязательно будет ваша активность вознаграждена. Так же, как и здесь, в принципе. Немножко разная активность. Здесь больше в области информации. Здесь человек может и создать что-то руками, а здесь именно вот в области информации. Я принес вам э, весть скажем так, вот, вот все поменялось, давайте сделаем вот так. То есть фон на работе, большое количество информации, которое придется перерабатывать. И самое главное, тоже так же, как и в этой карте, очень похожий смысл, что не нужно, нужно слышать окружающих. Не нужно быть глухарем на таковище. Обязательно проявляйтесь, но в рамках, скажем так. И что вас ожидает в любви? В любви вас ожидает прекрасно у вас все замечательно, вы мудрые, и вы, как бы, если вы в отношениях, то у вас все идеально и замечательно, да, то есть у вас возможность роста, гармония, в общем, все прекрасно. Если вы вне отношений, то состояние, в общем-то, похоже вот на это, тоже… Вам прекрасно и так на этой неделе. То есть не будет у вас там никаких <съем> неприятных мыслей о том, что вот я тут один или вот я тут одна. Наслаждайтесь жизнью, всему свое время. Вот такой у меня для вас расклад на сегодня все. Буду очень рада, если вы как-то отреагируете, напишите, что у вас произошло, совпало, не совпало, потому что я делаю это для того, чтобы получать отклик. Иначе мне неинтересно выкладывать просто так. И я прошу вас, пожалуйста, сделайте отклик. Всего доброго, удачной недели. С вами была Инна Авалон.